Эпидемиологическое расследование начали в Иркутске. Иностранные строители почти свободно, как они говорят сами, покидали рабочее общежитие в поселке Маркова, а ведь они там находились на карантине. У скольких обнаружили COVID-19 и кто в кругу контактировавших расскажет Игорь Пиханов. Колючая проволока на заборе и камера видеонаблюдения и пункт охраны. Так выглядит промбаза в поселке Маркова на территории рабочего общежития, по данным регионального правительства. Там находится на карантине почти 300 иностранных строителей. Накануне сюда приехали врачи, чтобы взять анализы на коронавирус. Но оказалось, что 90 гастарбайтеров покинули обсерватор и отправились на работу. Сегодня мы видим вопиющий факт, когда подрядная организация, нарушая все. Норма санитарного законодательства рассматривает вопросы работы на объекте с учетом того, что уже половина из них заболевших. Работников из Узбекистана обнаружили на строительной площадке в Ленинском районе города. Они возводили жилой комплекс. Мужчин вернули обратно в обсерватор. Там всех жильцов общежития проверили на инфекцию. У половины обнаружили covid 19 Это 157 человек. Директор предприятия застройщика сообщил, что это были рабочие подрядчика. Они предоставили необходимые документы. Кроме того, всех на объекте осматривал медик. Признаков заболевания не было. Считаем, что нужно провести полное расследование. Все, весь комплекс она. Детально разобраться в ситуации. На данный момент строительство на площадке остановлено. Несмотря на ограничения, этот строитель из Узбекистана говорит, что вход и выход для своих туда почти свободны. Он только что сходил в магазин за продуктами. Я все нормально чувствую. Каким образом вы защищаетесь от коронавируса? Какой вирус? Лекарства дали. Вот это лекарство лечится. Сейчас специалисты выясняют, кто контактировал с рабочими на стройплощадке. Это могут быть водители автобусов, таксисты и продавцы в магазинах. Игорь Пеханов, Михаил Глызин, Вести Аркутск.